Вторая тема – это бизнес-модель с социальным эффектом. Я ее даю обычно после того, как мы поговорим про идею, как выбрать идею для социального предприятия. Логика в том, что они уже что-то попробовали, ну, посмотрели дома, да, там какие-то другие примеры примерили это на себя, пришли, мы обсудили про то, что лично их цепляет в этой истории, да, какие проблемы социальные они видят вокруг себя там. Ну и в общем на их материале мы уже можем строить бизнес-модель, потому что бизнес-модель это нечто, ну это как бы общее представление о том, как будет построен свой бизнес. Она еще до бизнес-плана, потому что... На этапе бизнес-модели мы понимаем вообще полетит, не полетит, какие ресурсы нужны, каких, может быть, партнеров привлечь. То есть это схема, да, схематичное изображение бизнеса, где мы можем поднять, вписываться нам в эту историю или не стоит, да, еще до того, как считать детально все. Такой примерный набросок того, как все будет у меня организовано. После того, как они примерно примерно себе накидали вот эта проблематика, какая у них есть, да, еще до того, как мы стали составлять саму модель, у нас есть тут шанс немножечко расширить представление о возможностях, о том, как это в принципе вообще может быть организовано. И тут, значит... У меня предложение посмотреть на вот то, что я на слайдах писала по каждому кейсу. По каждому там была значит, решаемая проблема, затем социальная модель, как они будут добиваться изменений, и модель монетизации. Вот Для того, чтобы составить свою бизнес-модель, а как же у меня это будет работать, недостаточно просто изучить другие кейсы, на мой взгляд, Опыт показывает, что надо посмотреть и вот с точки зрения моделирования, процесса моделирования. И первое, что мы рассматриваем, это основные модели социальных изменений. Конечно, их может быть больше, и их на самом деле больше, но мы рассматриваем умышленно шесть, да, для того чтобы сейчас потом упражнение будет с этими моделями. И здесь я рассказываю, что вот первая модель социального влияния, которую можно применить в социальном предпринимательстве, она самая типичная, это дать работу или трудоустроить. А здесь мы трудоустраиваем людей с ограниченными возможностями, людей из слабых слоев населения, или мамочек в декрете, или подростков на летние каникулы, или людей пенсионного возраста, или э, тех, кто выпустился из тюрьмы, или там прошел реабилитацию от зависимости. Ну вот все-все уязвимые группы, которым сложно устроиться на работу а мы какую-то придумаем такую схему, где они будут задействованы, их труд будет нужен. Вот в том числе, и здесь, значит, провожу обычно мостик, прокидываю с теми кейсами, которые я рассказывала. Вот из наших кейсов там, вчерашнего дня, да, какие были про трудоустройство, продать работу. Или какие, может быть, вы знаете. Обычно называют все имена Аскерова, потому что он у нас такой на слуху в последнее время, и вот он трудоустраивает. Он сначала начинал с людей с инвалидностью, потом стал с ментальными нарушениями, людей трудоустраивает. Все вот эти вот кафешки э, инклюзивные, да, где официантами там трудятся люди с ментальными ограничениями. Вот это все про первую модель социального влияния дать работу. Вторая модель – это доступ для всех. Когда мы даем доступ к тому, к чему раньше не было доступно. Да? Например, вот так мое социальное предприятие работает про доступ для всех. Мы столкнулись с тем, что огромное количество подростков нуждаются в услугах психолога. Ну, правда, нужно выговариваться, правда, возрастные трудности, и школа тут давит, с родителями проблемы, и все, и понести это особо некому. Именно это выливается ну, в такой огромный процент по подростковому суициду в том числе. Но частные психологи стоят дорого, естественно, обычно ну, там, подросток не может себе это позволить, даже если семья не всегда, не у каждой семьи есть деньги на психолога, да? а школьные, ну, понятно, качество, да, там, какое услуги. И мы поняли, что, ну, вот это наш, ну, наша ниша, да, где мы можем сделать эти услуги доступными, вот, для тех, кому они очень нужны, но кто не может себе этого позволить. А, также вот здесь можно попросить аудиторию поприводить примеры, Например, людям с инвалидностью нужно какое-то оборудование для реабилитации, которое они не могут себе позволить, да? так вот, тогда несколько семей собираются в складчину, покупают какие-то да, вещи, открывают типа тренажерного зала или что-то. Ну, вот тут э, поле для примеров э, то, что могут привести, то, что может привести ваша аудитория. А третья модель социального влияния это вторая жизнь, это то, что делает мира, когда ей приносят вот вещи антикварные, она их как-то реабилитирует а, и потом продает или передает, часть передает, часть продает. Да, ну вот а, смысл в том, что так бы это было выброшено, например, книги, да, которые аккумулируют те же автобус-бамперы или школьные библиотеки, а вот здесь они ну как бы обретает вторую жизнь. Да, здесь можно тоже покреативить, какие вещи, что может обрести вторую жизнь. четвертая модель – это создание пространства. Это как раз-таки про открытие библиотеки, опять же, про открытие каких-то новых площадок, новых возможностей с использованием пространства с развитием территории это то что делала в алмате олеся когда делала детские площадки из втор то есть там и вторая жизнь да, из полета они собирали горки, все и в то же время создавали пространство как дворовый театр где жители этого. Двора там Могли собираться, общаться, дети могли выступать, формировалось комьюнити, и в том числе они там начинали решать какие-то соци... ну, проблемы своего там, двора, своего сообщества. В целом, вот через Олесин подход был в создании пространства, ее социальное влияние. Пятая модель это экологичность, это то, что делает Гюзель, да, это вот экопродукты, натуральный мед с натуральными ягодами, там ткани, зож, все это сейчас очень на слуху, всякие сортировка мусора, очистка воздуха, фильтры, все-все-все, что касается нашего здоровья и здорового образа жизни, относится к этой модели социального влияния. И шестое это открытость. Сложная немножечко модель, но это про, ну, например, Википедия сделана, так что каждый человек может зайти, что-то написать, другой его проверить, и вместе они делают классный продукт. Вот сейчас у нас открытая модель тренинга, когда несколько тренеров вместе формируют какой-то продукт. А, ну и вот э, это в целом очень популярно в последнее время набирающая обороты модель социального влияния, когда говорят одна голова хорошо, две лучше, а сто это вообще супер круто, но только нужно уметь пользоваться, ну как бы организовывать эти процессы, чтобы эти возможности стали доступными для всех. Да? Там изучение иностранных языков, какие-то площадки по обмену, ну вот допустим... Создаются интернет-площадки, куда можно прийти и найти себе волонтера, айтишника, да? Это вот все про, примерно про это. Естественно, примеров влияния может быть больше, но здесь выделены такие очень яркие, очень типичные, именно с целью расширить представление людей, потому что иногда про это некоторые даже могли не думать, и не встречаться, и не сталкиваться, и не применять это к своей конкретной ситуации. Вот есть у человека представление, что он там добывает, не знаю, молоко, производит, и, только, и, и, и нет понимания, что это можно продавать как продукт. Да, и эти вещи можно связать и дать человеку новый инструмент, новый вектор развития там, себя, как предпринимателя. А вот, поэтому. Сначала рассматриваем вот такие вот модели социального влияния. А дальше мы рассматриваем 6... Ой-ой, 6. 6 должно быть... А, это нумерация сбилась. сори. в общем их 6. <существу> 3 под номером один. 6 моделей монетизации. Это как заработать денег, да, как на этом, где здесь деньги. Это вот... От, люди, которые часто занимаются именно социальными проектами, про что я наговорила, да, вот это застревание на грантах и нет понимания, откуда мне здесь зарабатывать, вот. И здесь мы можем обсуждать такие вещи. Первая модель это один плюс один, когда более состоятельные платят за менее состоятельных это вот по модели, когда обувь одну покупают, другую отправляют, или же вот у меня конкретно такая модель монетизации в проекте что мы часть продуктов продаем, ну, это то, и то, что янут рассказывала про центры, которые мама открыла для ребенка, часть услуг платная, часть бесплатная, и получается, что люди, которые платят, они как бы одновременно оплачивают это для менее состоятельных, кто не может это себе позволить. А вторая модель – это деньги за время, то есть когда мы платим не за сам продукт, а за время его использования, так называемые прокаты всевозможные, всевозможные прокаты. Причем здесь интересно, что, когда мы подумаем и об услугах, как об вещах, которые можно сдавать на прокат, да? Это вот всякие коворкинги работают за время, это ну почасовые няни, какие-то вот все, что по часам можно рассчитать и товары и услугу выдавать на какое-то время. Третье это с миру по нитке. Это когда сам человек решает, сколько он платит за какой-то товар или услугу, это всевозможные временные там акции, объединение пакетами, ну, собственно, вовлечение, ну, как бы суть этой модели в количестве платящих, да? чем больше ты привлечешь, ну, вот в НПО это звучит так, что можно взять один грант у одного донора, а можно вовлечь много доноров, которые ежемесячно будут донатить и в конечном, по маленькой сумме, да, но в конечном итоге это выгоднее, чем разовая какая история у одного грантодателя. А следующая четвертая модель я исправлю потом в презентации эту нумерацию через рекламу. То есть мы деньги зарабатываем продвигая кого-то, чью-то информацию, рекламируя, донося до клиентов. Иногда эта модель работает лучше всего, когда у вас есть большая целевая аудитория накопленная, а эта аудитория интересна какому-то другому большому партнеру или даже госоргану, и вы можете на эту аудиторию вывести. Да, тогда ну, вот это как бы даже не столько про рекламу, сколько про комму как бы связку, да, одного комьюнити с другим, про доступ, про выход на аудиторию, насколько вы умеете а, быть рупором, носить какие-то сообщения важные от одних до других. Следующее, пятое, это товары и услуги. Это когда есть товар, например, он продается, а услугу вы можете оказывать зато бесплатно, да, продавая какой-то товар или наоборот, например, юридические услуги мы оказываем, и на них мы покупаем, но ну, на деньги вырученные покупаем оборудование для людей с инвалидностью, ну, что-то такое, да, то есть вот комбинаторика, когда одно платное, а за счет этого другое может быть бесплатное. И последнее, шестое, это уникальный товар или услуга, это когда удается изобрести нечто новое, это как гузяль со своими ягодами, вроде бы ягоды сами по себе есть мед есть, а вот меда с ягодами на рынке не было и она как раз большую долю рынка отбила за счет того, что скомбинировала очень удачно и реально на рынке этого не было. После нее уже появились такие аналогичные товары, а после, ну, а смысла до нее не было. Ну, конечно, уникальность всегда хорошая фора, но ее тяжеловато бывает найти. Здесь в помощь всякие методики креативного мышления. Всякие, всякие вот эти вот развития ну, творческих нестандартных идей, да, всякие мозговые штормы, но ну, это дело более позднего, когда мы уже составляем конкретно бизнес-модель. Вот. И третий слайд пока – это про инновации, про то, к чему о чем мы хотели потрогать, к чему мы хотели прикоснуться. Не всегда действительно люди понимают, что такое инновация. Им кажется, что вот только Илон Маск со своим освоением Марса – это и есть инновация, а все остальное – это так себе, да? Здесь важно объяснить, что инновация в социальном предпринимательстве ⁇ это нечто новое, чего до вас никто не делал, например, для этой целевой группы. Ну, то есть вот э, мы когда смотрим реабилитацию детей с инвалидностью, в основном там идут программы на двигательные, да, какие-то вещи, на сенсорные, ну, то есть мы понимаем, где у этих детей. А слабое место, и начинаем все кидать именно на развитие, допустим, моторики, движений. Но про коммуникативные потребности этой группы все забывают о том, что иногда этим детям просто хочется посидеть, потупить в компании своих сверстников, вообще не заниматься никакой гимнастикой, реабилитацией. Это тоже важная социальная потребность развития. Если вы начнете предлагать им на эту целевую группу вот такое, да, чего раньше не предлагали, это и будет в данном случае инновация. Второй момент по географии. то есть, ну, Допустим, нужно будет разведать, есть ли продукция вашей фермы в ближайшем городе и как ее вывести туда, сделать ее доступной для жителей. Да? Ну или вот освоить любую другую географию, рядом лежащую, не рядом лежащую, да, посмотреть про новые рынки, куда еще можно двинуться. Следующее это по услуге, то есть, например, производили товар, возможно, возможно, туда приклеить какую-то услугу дополнительную, которая сделает этот товар интересней. И также наоборот, да, если делать только услугу, возможно, производить что-то, начать и ну, довешивать. И это тоже будет инновация. Расширение линейки, в смысле не аналогичного продукта, а в смысле разворота, да, на 90 градусов подхода к самому дизайну, вот этого портфеля, да, так скажем, это тоже считается инновацией. По программе, то есть, если это ну, такие разрозненные, что ли, какие-то товары одиночные, то это вполне можно формировать в программу помощи какой-то целевой группе или же а, в программу связывать с какими-то глобальными трендами, с тем, что делает ООН, да, цель развития ООН, тем, что делает госпрограммы и, ну, как бы разрабатывать свою такую программу, которая будет в струе, то это тоже будет считаться инновацией. По тренду, то есть посмотреть, что вообще сейчас в мире модно, да, чем люди занимаются, чем заниматься, если это село, те же фермеры в других странах, как они развиваются, и внедрить что-то у себя, что делают другие, но соседи там еще не делают, это тоже будет инновацией. Ну и по клиенту, вот здесь вот мы рассматриваем, Важный момент, что целевая группа и клиент, это разные истории могут быть, что целевая группа ну, как бы в традиционном бизнесе клиент, он и есть клиент, он платит и получает да, свою услугу или товар, а в социальном предпринимательстве клиент это может быть один, одна, там, одна группа, то есть покупают кто-то один а помогаем мы за счет этого кому-то другому, как Мира делает. То есть у нее существует магазин, и клиенты там люди, которые пришли за вещами, за какими-то предметами антикварными. А целевая группа Миры – это детки с заболеваниями, куда переводятся все там вырученные ею деньги. Вот. И то же самое, например, у меня. Клиенты – это условно говоря взрослые более люди которые состояние оплатить там психолога психотерапевта а там целевая группа это скорее подростки которые не могут за это оплатить и приходят пользуются услугами просто так потому что им это нужно в данный момент вот такая вот история и комбинаторика этих трех параметров социального влияния монетизации инновации может давать новый подход к идее, да, какой-то идее. И вот я сейчас предлагаю кратенько нам на одном каком-нибудь кейсике посмотреть, как мы это как обычно это работает на тренинге. Я прошу кого-то, ну нас вот всех да представить, что мы такая женщина на селе, ну такая мама, да, у нас там есть хозяйство, у нас есть дети мы видим какую-то проблему, это ну, типичные довольно проблемы у нас какие-то есть возможности, ну то есть встать, да, вот шку... еще четкой идеи никакой нет в голове у нас и при помощи этого упражнения попробовать погенерить возможные варианты да бизнес-моделей, возможные варианты идей. А вот сейчас я, смотрите, мы обычно на тренингах это делаем, кидая кубик, у меня есть такой здоровый кубик мы его приносим и кидаем. Сейчас мы это можем сделать при помощи сайта. Вот смотрите, бросаем кубик в первый раз, нам выпадает 5. И значит, 5 это соответствует на первом параметре социальное влияние, это экологичность. То есть мы берем экологичность, кидаем кубик второй раз. Это будет у нас два. На нашей модели монетизации это деньги за время. То есть экологичность, деньги за время. И теперь также по инновациям. Тоже два, да? И возвращаясь к презентации по э, инновации, это у нас новая география. Давайте вот, ну как бы мы здесь, как эксперты, попробуем сейчас, что бы это могло быть, объединяя в себе социальное влияние, экологичность, деньги за время и новую географию. Какая идея, как вообще э, могла бы лечь в основу нашей бизнес-модели, вот нашего проекта. Что-то есть у вас? Давайте поговорим со мной. Давайте. Я вот уже тоже, на самом деле. Вот экологичность, деньги за время, да, и география. Да. Верно. Ну вот, у меня пожилая мама. Она, да, ну, я думаю, что это тоже одна из таких проблем и одна из целевых групп, да, вот которая, то есть, как-то вот меня это трогает, да, если возвращать к нашим ценностям. А, и ну, она, естественно, как любой пожилой человек, там отягощена разными заболеваниями, и мне бы хотелось вот эту а, целевую аудиторию да, и какой-то проект при придумать. Да, вот, на, я вот просто хочу сейчас, сейчас тоже от, обо всех нас а, вопросами покидаться. То есть экологичность, да. То есть вот на самом деле а, люди заболевают, то есть что для меня, да, для этой целевой аудитории, экологичность. То есть у них на самом деле... Для, при их заболеваниях необходимы ну, разные товары, разные продукты, да, которые вот все-таки питание экологичное сделают. Да, то есть оно должно быть и достаточно дешевым, и достаточно простым, и в то же время достаточно чистым с точки зрения вот какого-то состава. И, и еще, если говорить про географию, то здесь это в основном много пожилых людей проживают в частном секторе, в больш... ну, например, в больших городах. Либо там ну, в каких-то пригородах. То есть, и обычно у нас ну, тоже социальное предпринимательство, оно сосредоточено в городах и в каких-то вот ну, таких центрах, да, городов, где есть молодежь, где есть вот что-то такое, да, какой-то креатив, какая ну, какие-то такие движниковые да, целевые аудитории. А вот расширить эту географию, то есть, как ну, пойти, по крайней мере, из города в пригороды в районы, там, скажем, окраины. И в конце концов это тоже можно связать вот как бы, ну, с селом. Если деньги за время, то есть, ну, возможно, это вот тоже какая услуга. Возможно, доставка, возможно, ну, я не знаю, Тимур и его команда, да, то есть как, ну, какая-то помощь, вот так вот такая идея. То есть сейчас вот мне как бы приходит, потому что ну, у всех у нас есть, например, я достаточно... Ну, Скажем так, будем считать успешная, эта да, женщина, работающая в городе, социально ориентированная, но вот в принципе могла бы организовать да, такую комьюнити, которая бы собирала такую продукцию даже у тех же сельских жителей да, каким-то образом и делала вот эту связку, доставляла бы ее потом, например, на да, вот таким людям то есть и социальная помощь и возможно это через рекламу то есть, ну, вот не знаю потому что на сегодняшний момент мне кажется население то есть производители да чистой экологической продукции им тоже сложная организация доставки и связи с какими-то сетями продаж, то есть это накрутки, они там дешево, ну, очень дешево у них все это закупается, но если это сделать и сократить да, через какую-то другую структуру и, и доставлять эту продукцию, вот, возможно, что, например, из села в пригород дешевле да, доставить, потому упаковать собирать, вот, скажем, заказы и потом эти заказы доставлять. То есть вот у меня ну, как бы сейчас такая идея пришла в голову, вот, как один из моментов. Классно, Свет, я вот правильно слышу, что, например, фермерам было бы выгодно, если ну, они же торгуют тоже, получается, через посредников им надо да. приблизить. А может быть, если бы к ним приезжали, забирали и там кому-то развозили, было бы, например, всем хорошо и тем, кто продает, и тем, кому доставляют сразу свежее, да, и тем, кто довозит. Ну вот такая. Да. Ну, пока как... да, да, да, да, да. Вот именно про это, потому что, например, большая сеть супермаркетов, они закупают у тех же фермеров, но там идет большая накрутка, потому что, ну, сама система она очень дорогостоящая. А, даже принципе... базары, даже базары, да. вот у меня мама одно время, я говорю, ты больная, тебе делать нечего, она в 5 утра ездила к базару, когда при... туда приезжают фермеры и продают, ну, как бы яблоки или что-то по вот своим ценам, да, а уже базарные, они потом еще накручут. а если супермаркет, это еще больше, а если кафешка, это еще больше, да, да. ну, то есть, да, эта цепочка вся, она как бы, Имеет. И даже, например, и, ну, конец ну, базарного дня, да, на рынок, ну, рынок базар, а, не распроданная продукция. То есть ей на самом деле тот же день, то есть она свежая, но если... И в конце, ну, мы говорим, в конце базарного дня обычно цена уже такая совсем тоже низкая, потому что ну, те, кто производил, те, кто продает, да, они ну, готовы отдавать уже, потому что, чтобы отдать, потому что либо это выкидывать, потому что завтра это может испортиться, а если в этот же момент у них ну, практически по себестоимости забрать и тут же, как бы, упаковать, да, по пакетикам и развести уже по сформированным заказам, то есть получается та же свежая продукция, та же экологичная продукция, Продукция, но она уже адресно доставляется то есть тем людям и по вполне доступной цене угу, угу. ну либо наоборот есть ценность вот эти яблочки которые только с дерева они же совсем другие вот это хрусткость сочная да, да, только да. снятая да например, или теплое молоко которое да, да, да. Ещё, да, то есть то вот есть это по... фишка. Угу. и определенная часть людей будет за это платить да вот за эту ценность за такую ценность вот моя моя бы точно бы платила, я знаю, если Да, я, я знаю, то есть на самом деле вот это да, поколение, оно, ну, оно, понимает, для них это ценно, угу. а, и ну, как бы вот такая домашняя продукция и что она вот тебе вот да теплое парное молоко. Да. Потом это, да, купить, потому что приходят внуки и внукам сделать те же блинчики на домашнем каком-то да, как да, молоке, да. там даже та сметанка там, и так далее, и так далее. То есть это все. Ну и потом, на самом деле, если говорить о коммерческой составляющей, да, вот мы про проматизацию, про, про да. То есть здесь, мне кажется, может привлекаться то есть человек, который состоятельный, он может купить. То есть, скажем, купить эту, вложить эту продукцию, но доставку отдать, вот сказать, я покупаю там вот для трех бабушек или там для двух дедушек там и так далее. Есть, Подвешенный кофе, да, это называется? Да, да, да, вот из серии подвешенного кофе. Ну, прям Светлану надо брать с генератором, мне кажется. А какие еще приходят, может быть, кому-то? вот мы, это Экологичность, деньги за время, география при комбинации этих параметров на стиле. Какие идеи бизнеса еще? Есть классный российский проект, называется «Корова на балконе». Суть его в том, что городской житель... Он, там это может быть в складчину. Он покупает сельскому жителю, например, корову. Или там это может быть несколько человек складывается и покупает. И за те деньги, которые они вложили в покупку этой коровы, они получают своего рода абонемент. То есть они забирают не деньгами, а забирают продукцией. И, опять же, они берут за это на, там, да, ну, по определенной стоимости, у них есть гарантия, что это домашнее, свежее, там, ну и прочее, прочее. То есть это может быть там условно ежедневно, у тебя есть литр молока, там какой-то кусочек масла и там, там какая-то упаковочка творога, да, или там, скажем, недельный у тебя какой-то такой пакет, вот. То есть кто-то из, опять же, тех же городских жителей может скидываться на питание этой коровы и, опять же, тоже иметь определенные вещи, то есть корова-то, она в принципе владелец-то ее сельский житель, то есть там в конце концов будет теленок, там еще что-то, но вот этот начальный капитал он не деньгами получает, и плюс у него есть там определенный сбыт, то есть соответственно у него есть часть, которую он рассчитывается за вот полученные вот эти вот средства, а часть, которую он может там, я не знаю, или на себя потратить или опять же продать кому-то. Круто. Я знаю mm -hmm. похожий проект с деревьями, когда фермер дает на своем участке посадить себе дерево, ты приезжаешь, чувствуешь себя мужиком, который должен в жизни посадить дерево, садишь, а потом приезжаешь раз в год, там собираешь пару килограмм яблок, да, ну а фермер как бы получает дерево, ну ты сам покупаешь саженец, а фермер покуп, получает все остальные яблоки, как бы, да, ты собираешь свои пару килограмм и счастлив выезжаешь. А в Грузии есть проект, где они на такой ну, большой достаточно площади посадили оливковый сад. И ты можешь купить оливковое дерево, ты можешь купить его для себя, потому что чем больше это оливковое дерево, чем больше оно вырастает, соответственно, тем больше оливков с него собирается. Это инвестиция. А можешь как сертификат подарить кому-то? И это уже такой вариант, не, ну там условно не разовый какой-то. Вот. То есть за ним компания ухаживает, вот и у тебя есть вот такая инвестиция. Опять же, оливки собирают, и ты ежегодно получаешь определенный какой-то вот свой капитал, но ты вложил не в акции, а ты вложил вот в сад. Ну, какая красивая идея. Как прям, бы, погода, значит, прогорел. Да? может назвать свое дерево Вася, там, да, и приезжать. Ну, так для городских жителей это такая тоже своего рода. Есть в Казахстане, есть один проект, который мы тоже начинали. Получится завод, вот восток, который находится в Шамонахе по Доскемногорском, они поставили для одного села целый именно пункт для молока, сбора молока. Это завод поставил. Все жители привозят туда молоко, молоко хранится только там 12 часов, есть холодильное оборудование с лабораторией, и все. И жители сами купили один молоковоз и увозят туда. Соответственно, плюс большой экологичность того, что каждый не, там, несется с двумя ведрами молока, везет его туда в завод, а завод сам предоставлял. И этот пилот мы продолжали полностью по Восточно-Казахстанской области, в некоторых регионах мы ставили. Это тоже была экологичность. Никуда куда уже ездит? Обычно с чем мы столкнулись, когда проблему это увидели, что бабушки надуют утреннее молоко, едут в город, либо на трассе стоят, его продавали. И вот за счет этого проекта получилась такая классная вещь, когда сам завод захотел сделать. И он сейчас уже дальше начал демонстрировать, именно пилотировать, уже вникать, масштабировать начал вот эти вещи. Стоимость этого приема молока стоила 3 миллиона тенге тогда. Это ставили в 2014 году. Это тоже шикарная экологичность для жителей именно села, который занимается вот именно сбором молока. Ну еще у меня приходит вот эта комбинация экологичность, деньги за время, географии. наверное, то, что городские все время хотят куда-то на воздух, э, и не всегда они хотят, как я, например, в какие-то санатории, где много других людей, да, какой-то домик в деревне такой, да, где-нибудь на отшибе можно сделать и сдавать, да, если у тебя есть земля, ты можешь куда, то эко, типа экотуризма, да, сделать что-то такое. И это тоже будет, в общем-то, вот, эти, вот этим примером комбинаторики. Ну, то есть услуги, да, сдавать на время, на аренду этот экологичный дом в каком-то районе, там сделать какой-то этно я не знаю, навесить туда кучу национальных всяких традиций каких-то, иностранцев привозить, это тоже, наверное, из этой оперы будет, да. Вот, ну, то есть, из вот так вот мы играем обычно несколько сессий, это не надоедает, это всегда круто. Если группа большая, можно ее поделить на микрогруппы, каждая микрогруппа генерит там свою идею. Если это вот такая человек 10, то можно и в одной группе делать. И это дает расширение идей, да, то есть, ну, как бы, комбинация разных вещей, ты начинаешь думать, вспоминать, примеры, и твои примеры могут помочь кому-то в твоей группе, другому, да, кто не думал еще об этом. В целом, вот такое вот неплохое упражнение на понимание. И иногда, когда тебя, у тебя даже уже есть идея. Ты вдруг на тренинге здесь понимаешь что оказывается можно еще вот так да еще вот так ее развернуть что вот такую монетизацию добавить или там еще вот такое влияние а, сюда приклеить так ну и собственно когда у тебя есть вот эта идея ты уже можешь переходить к моделированию то есть тебе нужно при, при, при, при, да, придать этому форму некого проекта. Вот в моем ролике это назвалось проект, мы обычно называем бизнес-модель, но вот от Остервальдера мы ушли, потому что Остервальдер, он такой громоздковатый немножко, для, особенно для начинающих, не всегда он э, нужен в том объеме, и вот россияне подкинули хорошую такую бизнес-модельку с социальным эффектом, она маленькая, емкая и в принципе содержит все, что нужно для систематизации на этом этапе. Я вам хочу тоже сейчас предложить немножко с ней, по, ну, как мы делаем, да? работаем примерно как по Устервальдеру. Свет, ты здесь, пожалуйста, дай небольшую такую сноску на что такое Стервальдер, потому что, ну, чтобы наша целевая аудитория, тренеры тоже могли, ну, кто-то знает, кто-то не знает, освежить, вот, как бы, такое, Есть такая стандартная бизнес-модель, она дается на всех тренингах, она по Стервальдеру и там много-много блоков, она такая очень детальная, вот. но ну, в целом все блоки Астервальдера расходятся к вот этим блокам, которые на моей здесь бизнес-модели представлены. И, ну, как бы для социальных предпринимателей, вот я исходя из опыта рекомендую использовать вот эту бизнес-модель не заморачиваться на другие пока что. Когда бизнес будет развиваться, может быть будет смысл погуглить, что такое Астервальдер, да и заморочиться на эту тему. Но опыт пока что на первых порах вот это достаточно. Mm -hmm. Давайте Хорошо. попробуем вот для той идеи, которую Светлана предложила по поводу экопродукты доставка из села, попробуем заполнить эту бизнес-модельку кратенько для этой идеи, да, чтобы было понятно. На тренинге мы раздаем, распечатываем бизнес-модель, раздаем. Ну либо если у нас два пути работы. Либо если мы хотим, чтобы люди поняли принцип, тогда вот они у нас работали по микрогруппам, генерили идеи, и вот какую-то идею выбирают, и для нее все вместе, все группы заполняют бизнес-модель. Либо если бывают ренги, когда уже каждый пришел со своей Идей и в финале тренинга будет там питчинг, да, будут гранты разыгрываться, и тогда, наверное, нужно, чтобы каждый сам по заполнял, а тренер просто ходил и давал обратную связь на то, что он видит, как происходит заполнение этой бизнес-модели. А мы вот как по Стервальдору, так и по этой модели одинаково работаем, раздавая стикеры цветные, желательно для каждой группы разного цвета стикеры взять. И правило такое, один стикер, одна идея, чтобы можно было отклеивать, переклеивать, там, убирать. И у многих проектов эта бизнес-модель потом остается, висит на стене в офисе и является такой рабочей, живой моделью, над которой они постоянно работают в течение там, старта проекта. А, ну вот давайте, а, клиент, какие группы, кто пользуется, кто платит. Кто наши клиенты, грубо говоря, вот в этой идее Светланы про доставку продуктов, экопродуктов? кто будет все таки покупать здесь? Городское настроение? Да, ну какое город? Вот я, например, не уверена, что я буду. Ну хотя какая цена, но, но тут, тут как бы не, не, не самая моя главная забота, скажем так. Но клиенты, которые будут покупать это, мне кажется, пожилые одинокие люди. От стоимости будет зависеть, потому что да. если ты, там, у тебя ограничения, там пенсия какая-то небольшая, а этот продукт он изначально он не может быть дешевым. Ну, смотри, То есть, если... Покупают состоятельные пенсионеры, правильно? То есть пенсионеры, но все-таки те, у которых есть деньги, да? Да, у которых пенсия, да? Ну, надо четко понимать все таки кто, чтобы кому, на да, кого да, да, мы да. выходим с рекламой потом. Вот, на состоятельных, например, пенсионеров. Или же, может быть, вторая клиентская группа – это дети состоятельных пенсионеров, да, которые вот это, да. надо их порадовать, да? Mm -hmm. Ну, не состоятельных, вообще дети пенсионеров, которые там заботятся о своих родителях. Заботливые да. дети пенсионеров, давайте так. <laughs> да, да, да. Вот, И здесь сразу важные штуки пошли для маркетинга, на кого мы потом будем строить свои компании, не на всех пенсионеров подряд, а на состоятельных, как мы их вычленим, да, но ну, это потом мы подумаем. Заботливые дети пенсионеров, но ну, это определенный возраст нам дает, это скорее всего сотрудники каких-то крупных компаний, да, в определенного возраста, или же предприниматели какого-то определенного возраста, кто, ну вот уже круг примерно, обрисовался да ну а пользуются кто пользуется давайте вот это кто покупает у нас а пользу кто все-таки для кого это для сельских жителей я так думаю да смотрите пользуется нашей продукции кто вот не а, платят, а пользуются. Пенсионеры, пенсионеры пользуются только ли? Ну не только а тут уже он. без разницы, какой у них достаток, да? и могут и дети купить. Да. да. Еще кто? Мы говорили, помните, блинчики для внуков? Да. Внуки. Внуки. Это быть, тоже женщины беременные. Вот. Да, да, да, да. Это вообще сейчас тоже эко культура, это тема. Беременные. И Я еще эту целевую аудиторию называю зожники. Да, Это, да, да, да, да вот зожники. Бегает, прыгает, прям следит за вот этим всем, чтобы, не дай бог, там. Вот. Они тоже, мне кажется, могут. Но надо тестить. Да? Да. Надо... Будут они, не будут. Вот, варианты примерно такие. То есть мы четко видим, что здесь у нас разная история. Есть те, кто… Ну, зожники, кстати, тоже могут платить, да? Они да. Могут... да. Ну вот, и, значит, уже три вида рекламной кампании. А в рекламной кампании месседж, что вы там поможете своим пенсионерам, ваши внуки будут здоровы, ваши беременные родят вам здоровых детей и так далее, и так далее. То есть здесь уже вырисовывается как бы основа маркетинга и понимание, с кем вообще, в принципе, мы работаем и какой у них может быть достаток. Дальше мы приходим, понимая, кто эти люди, мы приходим, какие у них проблемы, какие у них барьеры, потребности. Давайте погенерием идеи, какие у них могут быть проблемы у этих людей. Ну, возьмем, если даст, пенсионера. То есть, если, то есть это, если он состоятельный, но ну, у него он может просто быть отягощен разными болезнями, он не может там пойти в магазин, сам на рынок поехать. То есть он э, получает э, качественный продукт. Нет, давайте пока ничего он получает. Вот у него болезни, ага. да. Да, да. у него есть. Вот здоровье, состояние здоровья, не очень. У -у -у. Еще что? Ну, вот если зожники, то они следят да, за здоровьем, то есть они сохраняют да, здоровье, угу. сохранение да, здоровья. Здоровье, да. угу. ну, качественное питание они получают, то есть беременные, внуки, то есть такое вкусное и качественно, вкусно. Угу. угу. А вот, например, если мы возьмем в, сто, в качестве клиента, например, жителей каких-то а, жилых комплексов, ну таких условно там закрытых и а, не уровня жилья, а, как сказать, слово потеряла, а, ну, то есть дорогих жилых комплексов. То есть это здесь вариант преимущества, может быть, доставка. Угу. Ну, то, как да. бы это, это про экономию времени, да, что им не нужно ходить в магазин, удобство? им привезут да. экономия времени и удобства. Ага, давайте время и удобство. Отлично. И вот сейчас пандемийная тема, что не надо в очередях стоять, да, тебе привезут. Да, да, да. И вот, да, вот ковидная тема, пандемия тоже очень хорошо. То есть, как бы, это безопасность mm -hmm. во время пандемии. Mm -hmm. Mm -hmm. Идея, мне все больше начинает нравиться. <смех> да не говори, да, может быть создадим такой бизнес, <смех> <смех> сейчас бросим тренинги, и <смех> <в> село договариваться. <смех> так, ну, короче, принцип мы поняли. Я, ну, как бы, чем больше ты креативишь, тем больше тебя, и тем больше у тебя этих смыслов, тем тебе потом проще mm -hmm. и тем полнее кар картин реальности. Тоже нельзя никогда забывать, что это все наши фантазии, да, это наше, в общем, предположение, которое потом предстоит проверять на практике, но, тем не менее, это такая опорная конструкция, от которой мы стартанем, да. и, угу. соответственно, у нас вот тут продукты и услуги следующий вопрос, чтобы вот решить с ними вот эти, помочь им сохранить здоровье, сэкономить время, безопасность и удобство, обеспечить им вкусное и качественное питание, здесь у нас пойдет линейка. Здесь мы ну, можем перечислить те продукты, которые мы будем доставлять. Там молоко это будет, что это будет, овощи это будут, или что это будет, да? ну, то есть уже конкретику какую-то по ассортименту. Мясо возможно, да. Но ну, это могут быть такие даже пакеты продуктов, которые, ну, например, для праздника, да, то есть выходной для внуков, да, там для блинчиков, там яйца, молоко, может быть мука, то есть когда -то, Метана, ты, да? ты заказываешь, тебе уже сразу все привезли, ты только там буквально mm -hmm. смешал и все, то есть тебе не надо даже уже как бы думать. Я думаю, такие вещи. То, ну, возможно, что это могут быть недельные да, такие наборы продуктов для тех же пожилых людей а с каким-то меню. Да, mm -hmm. Вот если вы здоровое питание, например, для людей для с сахарным диабетом. То есть мы вам рекомендуем, вот как бы там диетологи разработали, вот такие здоровые завтраки, завтраки там или поужины. И вот для этого мы вам для салатиков, вот в понедельник салатиков, супчик и вот такой-такой, какой-то набор, как, когда человек уже ну, в меньшей степени там задумывается, и ему помогают еще и соблюдать такую здоровую диету. То же самое можно, мне кажется, для зужников. Для тех, кто вес там снижает и так далее, и так далее, то здесь уже, могу, мне кажется, могут быть вариации именно совмещения таких подходов. И тогда там уже мы продаем не только продукты, но и вот такую услугу, то есть она может быть дороже. Для состоятельных, например, клиентов, те же зожники, те же заботливые дети, которые покупают услугу диетолога, покупают менюшку, покупают уже вот как бы такую сортировку и тем самым помогают ну, например, для моей, для моей мамы это вечная проблема с диетой, у нее сахарный диабет, но, блин, ест, чё, ну, как бы, что есть, то и ест. То mm -hmm. есть, а если бы ей предоставить, вот, мама, на тебе вот, на неделю меню, вот к нему вот эти продукты, и больше ты ничего не покупаешь. Yeah, есть, приём, да, при смотрите, я перенесла этот стикер уже в процессы, потому mm -hmm. что это уже про то, как будет организовано, да, то есть... Причем мы можем даже продавать эти меню отдельно, потому что, ну и без продуктов, да, да, да, да. может быть это актуально, да, уже подумать о том, что инфопродукты какие-то будут продаваться параллельно с самой продукцией, вот, ну и поскольку мы про экономию времени, наверное, можно в эту сторону еще что-нибудь придумать чем мы будем отличаться от обычных доставок, там Яндекс, можно поисследовать, пойти в поля, поопросить людей, которые пользуются доставками типа Арбуз, Яндекс, да? что их не устраивает. Вы знаете, сейчас вот в этом отношении, я знаю, что развивается тоже молодая компания, Вот ну, в рамках Ахмета у них есть доставка рядом. Там угу. как раз экономия времени, у них доставка продуктов, но ну, не весь город, они вот в Алмате сейчас присутствуют, не все районы охвачены, они только развиваются, но там как раз у них вот эта ценность, что у них доставка 15-20 минут, ну в пределах 30 минут. То есть утром проснулись, у вас нет молока, да, хлеба и вы можете заказать. То есть вот развитие таких сервисов, потому что ну, тот же арбуз это ну, там, в течение дня, либо на, на следующие сутки. А, то есть, вот, мне кажется, здесь может быть вот такой фишкой именно а, связывать а, то есть, либо какие-то магазины, которые могут... Это могут стать... быть, вот, да, это, кстати говоря, могут быть магазины, вот эти форматы рядом с домом, что uh -huh. ты пришел за своим заказом, и это магазину выгодно, то есть, условно, ты заказ взял, но ты обязательно в магазине что-нибудь да, себе да, еще прикупишь. Да, да, да. Да, здесь могут быть вот такая помощь и заинтересованность небольших магазинов, которые в тех же ЖК могут работать, либо в микрорайонах, где это им достаточно, и туда вот ну, приходят, либо это может быть вот такая бесконтактная доставка. Кстати, вот вопрос, один, одна из проблем, это когда пожилые люди живут ну, одни, Например, а дети в другом городе, да, но дети им заказывают такую доставку бесконтактную, когда они, например, болеют, чтобы они не, ну, не выходили, не, не заражались. И в то же время, если вдруг ну, пожилой родитель болеет, да, чтобы быть уверенным, что он там сытый, накормленный, возможно, что тут даже может быть и аптечная какая-то сеть. Я так начинаю фантазировать, плюс для того, что можно uh, какие-то медицинские услуги оказывать, ну, по крайней мере, такой медицинский консьерж, который при, там, приезжает и что-то там, ну, просто смотрит, меряет давление, ну, или хотя бы по телефону, да, звонит и спрашивает. Ну, то, есть, вот, то есть, на самом деле, да, такая линейка продуктов да, может быть большая. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, примерно мы поняли, как это работает, и если мы еще час посадим, я думаю, у нас вообще тут прекрасная картинка, тут Да, теперь, значит, вот это нижние доходы-расходы, нам надо это все приземлить, что мы радостно придумали, и немножко посчитать, да, сколько будет у нас уходить на бесконтактную доставку, просчитать вариант с магазинами, просчитать вариант с медуслугами на что мы будем тратиться в том или ином варианте, mm -hmm. и сколько будем мы примерно зарабатывать. И вот после двух часов подсчетов у нас примерно будет понятно, бьется у нас моделька или не бьется. Да? Здесь мы не до копейки считаем, а порядок цифр примерно. А купятся ли эти расходы на скорость доставки или может быть нам стоит сделать на медуслуги услуги да, в комплексе и тогда не важно как скоро мы привезем а важно вместе с чем мы привезем с какой услугой да будем ли мы с меню это делать сколько уйдет нам примерно разработка меню или же мы будем делать упор на я не знаю именно быстроту да что вот молниеносная доставка вот mm -hmm. эти все варианты просчитать, выбрать из них привлекательный по финансам, который более-менее реально взлетит, да. Ну и потом начинается этап тестик, тестинга, когда ты обсуждаешь со своими вот этими всеми потенциальными, будут ли они такое покупать, да. Вот этот этап тестинга, он очень важный, это отдельный блок упражнений в тренинге. Сейчас развивается даже такой подход, он называется «Jobs to be done». Это когда вся бизнес-модель тестится с конечным пользователем, да, когда есть полевые интервьюшки, там определенная методика их составления, когда ты все свои фантазии не только приземлил на деньги и примерно понял, что тебе выгодно будет, что не особенно, но ну и на людей. Да. Тебе может Ты прочитал такую супервыгодную модель, где у тебя доходы там в три раза перекрывают расходы и сразу окупаемость там, через месяц произойдет, но люди скажут не нам это не нужно ты классно все посчитала молодец но иди со своими подсчетами в лес а мы вот хотим нам не надо медуслуги у тебя мы пойдем в медцентр померим давление у тебя нам надо чтобы быстро и свеже угу. и вот эти все гипотезы которые мы прочитали, мы не только на деньги проверяем но и на живых людях ну и здесь, знаешь, я, тут, я просто то, то тоже опускаюсь к нашей, да, вот я представляю тренеров по социальному предпринимательству, которые будут работать с женщинами на селе, да. То есть, наверное, им тоже здесь нужно объяснить, то есть каким образом, да, тут не фокус-группы, скорее всего, а может быть, да, действительно там с соседями, то есть какие-то инструменты им предложить для тестинга именно в, свои, в своих вот комьюнити, да, вот в той географии, в которой они живут. Потому что вот, то есть, когда вот я работаю, они говорят, ну а что мы можем сделать? Ну типа фокус-группа для них это тоже как вот Илон Маск на, на Марс полетел. А, а сейчас, то есть, ну, у них, в, в любом случае, это есть ватсапы, есть встречи, да. То есть они встречаются за чаепитиями, да. То есть может быть вот тренеру подсказать, что вы можете пригласить своих там, соседок, подружек, беременных там или так далее, то есть походить и просто поговорить, по, поговорить там с продавщицей да, в этом сельском магазине, то есть насколько, ну, какие-то такие вещи, то есть самые важное. да, я согласна, здесь еще важно следующее, чтобы ты разговар... не обязательно говорить слово фокус группа надо сказать, да. что свою идею надо проверить и проверить на тех, кто тебе будет платить, вот это важно. Да. То есть вот тебе нужно найти хотя бы двух состоятельных пенсионеров из города, твоих потенциальных покупателей. И рассказать им вот это все. Ты знаешь, у меня вот такая идея. Я хочу, чтобы вот моя доставка приезжала к тебе домой. Ну, грубо говоря, ты по доходам и расходам посчитал, что тебе ты хочешь с медослугами, дослугами. И вот ты расскажешь, что мы, к тебе домой приедет, привезут тебе молоко и овощи, померят еще твое давление и оставят тебе меню а, про как питаться при диабете, вот с, с тем, что мне тебе привезли. Тебе это надо вообще? Ты такое хочешь? Yeah. Uh -huh. Да, очень просто Причем Причем ну, тут соседок своих спрашивать бесполезно, потому что не они твои клиентки, да? Yeah. Uh -huh. И клиенты, вот, заботливые дети пенсионеров. Найди городского заботливого ребенка, у которого родитель пенсионер, и спроси у него, будет он такой покупать или не будет. Да, uh -huh. yeah. yeah. и вот здесь важно, вот эти, кстати говоря, когнитивные искажения, что тебе близкий человек, он дабы тебя поддержать, он скажет, да, конечно, буду покупать, но это слова, а на деле все окажется абсолютно иначе. И важно, чтобы когда условно на практике человек вот общался со своими там, потенциальными клиентами, у него этих потенциальных клиентов был ни один, не два а ну как минимум десяток, потому что кто-то ему скажет, что да, как бы здорово интересно, но это будет абсолютно не такая результативная выборка, чтобы в принципе он понимал, куда, в какую сторону вот эта вот чаша весов, она перевешивается. И здесь опять же не обязательно, например, ходить и искать этих пенсионеров по одному, есть центры, есть различные какие-то сообщества, где эти пенсионеры, вот они есть с копом, условно, вот, и, в общем-то, можно как бы с ними там вот чудесная компания, не собирая фокус-группу специально, но ее получить за достаточно короткий промежуток времени. Я могу поделиться практикой, вот я живу в Аргентии, вот, Нуркенти центр Получается, в Ахкентовске свой чат есть, там буквально кинуть объявление. И сейчас в этих чатах образуется такой прототип продукта делает. Просто прототип. Идея зародилась, где-то с интернета скачала, говорит, вот продают такие кожаные сумочки. И вот тут раз на, на 31 декабря у нее просто уже их не осталось. Она заказала 100, кто заказал? Она пошла же их деньгами, пошла купила, их продала. И она говорит, я за буквально за два дня она в приходе была 300 тысяч, сидя дома. И она вот в чате делится, ребята, давайте заниматься вместе. И вот… Ну да, это мы еще про инструменты, про вот такие еще поговорим. Вот я бы хотела просто завершить вот эту сессию, эту тему. У нас уже 12.15, там у нас в другой комнате уже Сергей ждет с Яну. А еще какие-то вот именно рекомендации для, для тех тренеров, которые будут по этой теме работать? Честно, мое мнение, мне очень понравился подход, очень доступно, очень понятно. Инстру, ну, как бы сами упражнения, вот, прям классный свет, спасибо. Я рада. Ну, мне кажется, тут ключевое донести до человека мысль, что прежде чем что-то делать, ты сядь, подумай. Ты попробуй mm -hmm. как-то разные подходы применить, поиграй с этим на бумаге, в своей голове, со своими близкими, пообсуждай. Не надо сразу первую попавшуюся идею идти реализовывать. Ты удели немножко времени анализу да, каким-то ну, каким предположениям, так-так, подумай, покрути, поразмышляй. И чем больше у тебя вот этот вот... Этап размышлений, да, чем больше людей включится на этапе размышлений, там, дадут тебе обратную связь, свои мысли, тем лучше, да, не теряй вот эту ценность этого этапа, про это подумать, про это с кем-то поговорить, разные-разные варианты применить, вот. И тем лучше потом, да, будет, потому что на старте проще меняться, чем в процессе, когда уже деньги вложены, когда уже какие-то процессы пошли, быть настроены. Для меня это важно здесь. Да, согласна. Ну что, тогда на этом завершаемся. Спасибо. Сейчас... Как бы, точку, да, как бы завершение. Ну, спасибо спасибо всем огромное за внимание и за помощь. Было очень важно и ценно.